Кисты кружились на уполах, а я стоял в захоплении, коляче костела, Шумела площа неухомо и не обедала не знала что добродетельно лена я не с тобой благословляла, коля червов Играла соло и по кульму. Хотело сердце звона, и от песчо ты замирала, и же воз кога сымона, усмешка радости крана. Самотные анёлы Было до Бога близко, близко Як до червон. Субтитры создавал